переходничок для microUSB для использования на телефоне и в компьютере USB папа и Type-C папа вставляется SD карточка список поддерживаемых устройств есть у продавца и эта SD карточка работает по USB 2.0 технологии до 128 гигабайт памяти можно вставлять любую все настройки и ссылки будут в описании заказать можно по ссылке ну, Запечатан довольно таки грамотно так, это я так понимаю подарок а нет это как раз заказ Очень Адаптер под Type-C, Rocky Tech. Ну сделан хорошо. Здесь выход под USB. осталось только сюда вставить замечательный переходник который отстегивается сделан в железном корпусе по заверениям он должен быть